Прощай, любимый город. Уходим завтра в море. И там за кормой пам пам пам пам пам Ребят, привет! Прямо сейчас мы отправляемся в самый дальний маршрут, который мы когда-либо ходили. Мы сейчас уходим в Тихий Океан. Вот мы сейчас в Австралии, в Хобарте, сделали последнее приготовление, заправились, заправились топливом, заправились водой. Купили продуктов в гору на полгода вперед и уходим в неизвестность, будем пробиваться вплоть до Панамы, то есть нам две стихи предстоит. Соответственно, в ближайшие несколько месяцев видео будут какие-то появляться, если у нас будут кусочки интернета, но может их и не будет. Но! Вот здесь есть вкладочка, называется «Сообщество», и туда будут приходить просто текстовые посты, возможно, с фотографиями, и там будет как раз дневник всего этого нашего перехода выкладываться. Так что... Вы подпишите сейчас на канал. А сейчас Лана скажет, да? Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И не только видео, а новые посты вклад... во вкладке сообщества, смотрите. То есть там будут дневники нашего перехода. Это будет пару раз в неделю, точно они будут там выкладываться. Хотим сказать вам большое спасибо за всю эту поддержку, что... Мы получали полтора года в Австралии, потому что у нас всегда был контакт с вами. И особенно когда мы выходим в море, нас всегда очень сильно поддерживают, нам пишут такие хорошие комментарии, мы их читаем всей семьей. И, и очень радуемся. Очень радуемся, и мы очень рады и благодарны такой прекрасной аудитории, которая собралась как у нас. Как вы? Да, потому что если бы не вы, конечно, все было бы по-другому и было бы, я думаю, труднее. А так и в море и в принципе очень поддерживает моральный дух, вот. Дорогие друзья, сейчас в океане нам предстоит провести чуть ли не полгода, есть надежда захода на какие-то малообитаемые или необитаемые атолы для того, чтобы пополнить запас кокосов, потому что весь Тихий океан закрыт на ковид, и у нас еще не было путешествия вот в такой сложной ситуации, абсолютной всеобщей неопределенности, поэтому, конечно, мы очень волнуемся, маршрут наш будет сейчас уход... проистекать с юга Тасмании, мы будем обходить с юга опять же Новую Зеландию, спустимся практически до 50 градуса южной широты и только потом будем подниматься к экватору пересечем экватор чтобы кругосветка считалась настоящей сделанной по всем правилам должен быть пересечен экватор дважды. И после пересечения экватора мы уже пойдем на Таити. где-то в районе Таити завершится наша первая русская кругосветная парусная экспедиция через Великий Месси Антарктиду с детьми. Вот там мы поставим жирную галочку. Хотя на Таити легальный вход закрыт, но все равно мы будем пересекать бы наш транзитом трек. пересечем наш трек. Именно там. И вот оттуда уже мы будем принимать решение идти нам все-таки на Панаму или есть возможность попасть в Малайзию. И следите за новостями. Это будет такой квест в реальном времени, что просто пожилки трясутся, если честно, у меня, вот ну, на самом мы деле, мы более спокойны, да, все вот они спокойны, а я очень переживаю, как вы видите, вот камера ага. сейчас дрожит, потому что она у меня в руке и вместе со мной переживает, держите за нас кулачки, спасибо, что вы у нас есть, вот до выхода остались считанные часы, но несмотря на то, что я вам сейчас наговорила, не бойтесь исполнять мечты, у, у вас, вас все получится, получится. то если не ты, На бушприт перейдон Ну что же делать, Зойка? Он там ходит оператор моста. Он должен нажать какую-то кнопку. и Не знаю, нажал он ее или, или еще нет. А, сейчас перегородит ворота. И нажмет кнопку, поднимающую мост. Светофор красный уже загорелся. Еще туда надо идти. Тот закрывает светофор. Свидание, чудесный Хобард. А Всю дорогу перегородили. Настя отвязывает веревки. Хобарт нас провожает дождем и плачет. Сейчас оператор придет, нажмет волнение. на кнопочку, и мы поедем. И волнение. Да. Почему волнуешься? Из-за моста или из-за ухода? Там, что она Ох, я просто. Тишина. Механизм заработал. Вот он, мост. почета по гавани хобарта вот это вот здание нынешние музея раньше это было здание таможни и прямо сюда вот к этому причалу подходили корабли разгружаться и растамаживать грузы потом сделали вот такое вот закрытое пространство и вот здесь вот где автомобили желтая лесенка мы там стояли мост по-прежнему поднимается, а мы с вами отвлеклись. Люди, куда мы Ой, маманя! Чудное зрелище для всего города. Не так часто здесь проходят яхты. Любимый Ховард! Я тоже уже спела. Ходим завтра в море! Уходим не Что? На левую сторону! Осторожно! Bye. Thank you very much.